Неверньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В ближайшие минуты вас ожидают только самые интересные новости. Меня зовут Аделя Шамилова. Итак, поехали. Величайшие математические открытия будут продолжены и награждены. Прием продолжается. Число первокурсников стремительно растет. Жизнь у красного гиганта. Миф или реальность? И существует ли на самом деле экзопланета? 28 августа Казанский федеральный университет с официальным визитом посетила делегация японской корпорации «Язаки Корпорейшн». О том, как это было, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. С официальным визитом Казанский федеральный университет посетила делегация компании «Язаки Корпорейшн. Сотрудничество КФУ с японской корпорацией «Язаки», а точнее с ее американскими представительством «UTC American Inc.» началось летом 2017 года в рамках проекта химического института имени Бутлерова. Наше сотрудничество с Казанским университетом началось недавно, благодаря Айрату Демееву. Мы работаем в области создания углеродных наноматериалов. Перед господином Демеевым сейчас стоит сложная задача – научиться разделять нанотрубки по составу – отдельно металлические, отдельно полупроводниковые. Компания должна развиваться, и мы со своей стороны обеспечиваем научные исследования и обновление технологий. Корпорация Язаки работает на рынке поставок, комплектующих для производства автомобилей. При этом обширный российский рынок представлен только представительствами, расположенными недалеко от Волжского автомобильного завода. Подразделение в набережной Чемах находится рядом с особой экономической зон, который был специально в советское время создан для подготовки специалистов и проведения научных исследований в автомобильном отрасли. Есть задачи, поставленные правительством Российской Федерации, чтобы все зарубежные компании. Примерно на 70% проводили локализацию здесь. В ходе встречи отмечалось, что в КФУ можно будет создать научно-образовательный центр Язаки, в котором будущие инженеры знакомились бы с технологиями компании. Нашими основными клиентами являются автопроизводители. Этот рынок живет в атмосфере очень жесткой конкуренции. Мы постоянно работаем над совершенствованием продукции и одновременным снижением себестоимости. И наши возможные в будущем совместные с вами исследования в разных областях позволят усилить имидж нашей компании. В Татарстане. Стоит отметить, что визит делегации корпорации «Язаки» в КФУ продлится еще три дня. За это время гостям предстоит увидеть профильные для компании лаборатории и познакомиться с исследователями. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Когда нам говорят о том, что именно в легендарной истории Казанского университета сосредоточено множество заслуг и достижений великих ученых, можно с уверенностью сказать – мы достойные продолжители традиций. И теперь наши современники готовы идти дальше. Тем более, что смелость, научная прозорливость и верное служение своему делу будут щедро вознаграждены. Каковы условия и цена определения нового витка развития точных наук, выясняла наша съемочная группа. Николай Лобачевский известен как выдающийся ученый, имя которого сегодня знает весь мир. Именно с его научной деятельностью в качестве ректора связан расцвет Казанского университета. Деятельность этого ученого никогда не ограничивалась только открытиями в области математики. Все, над чем он работал, сохранило память о таланте и кипучей энергии Лобачевского. Теперь же особо значительные успехи в области математики и геометрии наших современников будут щедро вознаграждены. Дополнительный престиж новой награде придаст ее материальные составляющие что размер премии имени великого математика будет достигать 75 тысяч долларов. Ректор Казанского федерального университета обсудил с представителями международного авторитетного жюри условия учреждения премии и ее приложений. Самое главное условие, чтобы вы был пролидостой, чтобы он был достойным. Да? Второе, чтобы он был физически здесь, потому что как надо вручать. У нас все-таки предусмотрены какие-то церемониальные вещи. И мы да, договорились, что вручать будет именно президент республики здесь. Пока вопрос не решен, нет, но мы тоже хотим, чтобы э, была еще маленькая премия, вот, то есть по сумме меньше, которая получалась. Итак, университет планирует потратить 75 тысяч долларов на саму премию. Немаловажно и то, что исключительное право вручения премии принадлежит только Казанскому федеральному. Однако присуждать ее будет авторитетное международное жюри. Множество вопросов будут решаться уже 29 августа в стенах шоурума Высшей школы журналистики КФУ. Ну, вы уже видели, наверное, нас всего 13 человек выдвинутых. Практически все они очень достойные кандидаты, вот э, выдающиеся ученые практически все, и действительно перед нами очень сложный выбор. Я надеюсь, вот, э, что мы поработаем достойно и выберем именно среди всех этих выдающихся, я не скажу самого выдающегося, но первого среди равных». Кто станет первым лауреатом, вопрос интригующий. И решать его начинает уже в эти минуты. Само торжественное вручение премии будет проходить раз в два года. В день математики в КФУ и день рождения Николая Лобачевского 1 декабря. Ну а до самой первой церемонии осталось совсем немного. Ее вручат уже в конце этого года. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универниус. Вышел второй приказ о зачислении на контрактную форму обучения. Однако на этом работа приемной кампании не заканчивается, а Казанский федеральный университет продолжает прием иностранных граждан. 25 августа вышел второй приказ о зачислении на контрактную форму обучения абитуриентов Казанского федерального университета. Приказом было зачислено 1659 человек, включая очную и заочную форму обучения, а также магистратуру. На сегодняшний день на контрактную форму обучения зачислен 5741 абитуриент. 100. Семь человек оплачивают за счет средств материнского капитала. Есть скажем определенная категория граждан через агентство инвестиционного развития, агентство инвестиционных программ будут оплачивать. Но вот те, которые оплачивают за счет средств организации и физические, лица оплачивающие за счет собственных средств вот они попали в приказ однако это не окончательные цифры в сентябре выйдет приказ о зачислении в казанский федеральный университет иностранных граждан большинство из них только проходят вступительные испытания а также имеются абитуриенты которые заключили но еще не оплатили договора на обучение это в основном ребята из снг потому что достаточно серьезные сложности у них совматы у них есть большая разница между банковским курсом доллара и курсом доллара реально на рынке, который они могут купить. И в связи с этим они, конечно, в два раза вот эту вот разницу имеют, стараются э, встать в очередь в банк и получить по курсу возможность оплатить контрактного обучения. Во-первых, у них э, срок три месяца, в течение которого они могут э, ожидать, что им деньги эти выделят. И второе ограничение, 100% им никто не выделяет, им выделяет только 50% стоимости контракта. Следующий приказ о зачислении войдут абитуриенты, которые к 15 сентября оплатят договора. Арина Михайлова Владислав Михневский, Универньюз. Астрономы КФУ вместе с коллегами из Турции и Японии обнаружили экзопланету, которая находится вблизи звезды гиганта. Подобных открытий в истории российской астрономии еще не было. Все подробности узнавала Аурелия Сташкова. Экзопланеты – планеты вне Солнечной системы. Открывают почти каждый месяц. Только в нашей галактике их количество оценивают в 50 миллиардов, из которых обитаемыми могут быть 2 миллиарда. За это время было получено сотни спектров в течение 10 лет. И надо было измерить с высокой точностью скорость изменения движения. Мы отслеживали 50 звезд. Вот. Выяснилось, что пока мы нашли планету только у одной из этих, из 50 звезд. Причем большая часть обнаруженных планет имеет массы, в 10-20 раз превышающие массу Юпитера. А планет, масса которых приближена к массе Юпитера, обнаружено пока всего лишь 10-15. Такие планеты обнаружить труднее, поэтому открытие никак нельзя назвать рядовым событием. Мы сейчас сдали в печать в европейский журнал астрон -физик» статью, в которой описываются результаты нашего исследования этой звезды, известны параметры. Это планета по массе близка к массе Юпитера. Вот. Ну, как бы для Солнечной системы это считается большая масса, но для экзопланет эта масса небольшая, потому что в основном до сих пор обнаруживались планеты с массами 20, 30, 50 Масс Юпитера, они называются горячие Юпитеры. Плюс к этому обнаружение экзопланеты спектроскопическим методом является первым в истории российской астрономии. Необходимо отметить, что открытие было сделано учеными благодаря высокоточным спектральным измерениям, выполненным на Эшли спектрометре высокого и использованию йодной ячейки. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за последними новостями в социальных сетях и будь в теме самых интересных событий вместе с Универ News. До новых встреч.